земляне заглатывают приманку и гонят нумидийцев назад через холодную реку.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 You're полководец был убит. Теперь мы... Эти люди отлично подходят на роль врагов. Они в ужасе бегут с поля боя.